Победитель Украина «Май талант» Виталий Лускарь и обладатель Гран-при Монте-Карло Виталий Горбачевский представляют «13 иллюзий». Шоу, которое вы захотите увидеть еще раз. 18 марта. Театр имени Шевченко.